Итак, с вами Алексей Федорцов. Тема сегодняшнего видео – это быстрое объединение и фильтрация баз в Excel. В основном это связано с базами телефонных номеров и email то, что мы используем в таргетированной рекламе, ну и в контекстной рекламе, в том числе в Яндекс.Директе, через Яндекс.Аудиторию, если вы в теме. Итак, показано. Да? У нас есть два родных файла, в которых есть энное количество телефонных номеров, которые нам нужно объединить. Объявлять будем быстро, фильтровать и так далее. То есть делать определенные вещи. Как правило, у нас базы, то есть это будет пример. Да? Здесь уже очисточные номера телефонов, но тем не менее. Мы там вставим некоторые моменты, допустим, в Nike Plus, которые встречаются. Упс. колбочки и всего прочего атрибутика, которые бывает в нефильтрованных базах и а, требуется как-то массово, быстро удалять все эти вещи, вот, потому что они а, не нужны, фильтры. Да? Бывают вот, пробелы всякого рода, и люди сталкиваются с необходимостью все это быстро упорядочить, привести к одному виду, который необходим для загрузки в рекламные системы. Вот, с этим мы будем работать. Есть тире в разных парсерах, которые мы в том числе используем, поэтому мы сейчас наведем небольшой беспорядок, небольшой совсем. И будем... давайте даже тут формат поменяем. Формат ячеек у нас на другой, текстовой. Текстовой сделаем специально потому что выгрузки, они тоже имеют место быть. Вот здесь плюс у нас отлично зайдет. То есть вот у вас есть такая база, в которой несколько, пардон, несколько вариантов написания ее. Вот. И вы хотите ее привести к однородному знаменателю. Да, есть одна база какая-то и еще другая там какая-то база, да. Лучше всего для этого подходит Excel, чтобы быстро это сделать. Есть, конечно, онлайн а, объединители баз телефонных номеров, которые а, тоже приводят к одному знаменателю, но а, они частенько не работают, глючат, а, и на это уходит время. Поэтому это универсальный метод, можете его воспринимать, а, который можно использовать. Итак, нам необходимо взять одну базу и соединить ее с другой со всеми ее излишками и ненужными вещами. Что, во-первых, делаем? Во-первых, копируем все в одну строку. И каким образом это делаем? Да, чтобы скопировать всю строку и не вести вот так вот в Excel, вот так вот не делать, да, это не нужно делать, вы просто ставите либо, в зависимости от того, где вы находитесь, либо в начале, либо в конце, и комбинация клавиш Ctrl, Shift, Page down, то есть кнопочка вниз, вы выделяете всю э, активную строку до пробела. Ну, тут давайте так и сделаем. да? Тут этой пробела не должно быть, э, хотя нет, мы его сейчас удалим. Для того, чтобы у нас появилась возможность э, взять все, что мы тут э, накосячили запись. ctrl shift Page Down. мы выделяем всю строку, Ниже, да, если, вы, если есть пропуски, то вы поняли, что оно все не выделится. И все это вставляем ниже тех записей, которые нам тоже надо объединить. Итак, в выгрузке, особенно из дубльгиса, у нас есть еще дополнительные моменты. И у нас номера какие-то, какие-то номера у нас еще есть. И они встречаются у нас в строках здесь причем в разном хаотичном порядке да, мы даже вот возьмем что-то из этого что мы Где тут у нас ниже да? возьмем вот такие записи возьмем И они встречаются то тут то там в разных столбцах, да когда организации указывают разные меры что в этом случае делать в Excel ну, вы берете эту выгрузку копируете ее переносите все на один лист, что вам было удобно. И повторяйте всю эту процедуру. Ctrl-Shift-Page-Down, либо Page-Up, в зависимости от того, где вы находитесь. И формируйте единый список одного столбца. Все остальное, что вы уже скопировали, удаляете. Да, вы знаете, что, допустим, вот эти вот строки у нас были пустые, мы их тоже удаляем. А вот эти номера Ctrl-Shift-Page-Up, мы тоже копируем и добавляем его вниз списка. А все остальное удаляем, да, что-то нам не нужно. Либо переносим на одну страницу, чтобы у нас все было, как вы понимаете, в одну <coughs> длинную, не строку, да, а столбец, в один столбец. <coughs> Видите, здесь у нас сформировалось всего 4724 записи, но что нам необходимо? Во-первых, разные рекламные системы, тонкости да, разных рекламных систем, что, например, MyTarget и Яндекс при загрузке баз из CRM-систем, они требуют для того, чтобы записи все были уникальны. И Excel подходит для нас как нельзя более кстати. Наша задача сделать, чтобы остались только уникальные записи. И тут нам на помощь приходит внутренний функционал Excel, который мы можем использовать. Что мы делаем впервые? Да, это мы избавляемся от всего, что нам не нужно в простой комбинации обычных встроенных а, инструментов. Выбираем строку, в которой нам требуется произвести изменения. А, нажимаем на главной странице «Найти» и «Заменить». И в поле «Найти» вводим все символы, которые нам не нужны. Поле «Заменить на» оставляем пустым, без пробелов. И нажимаем «Заменить все». Он нам заменяются все записи, у которых есть те символы, которые мы указываем. А мы заранее знаем, какие это символы. То есть это плюс, это тире, это скобочки с одной стороны, и это скобочки с другой стороны. Все это нам не нужно. И не надо также забывать, что у нас есть пробел, который также нам не нужен. Пробел тоже можно удалить. Ставим пробел и нажимаем заменить все. И вот у нам все удалил. Теперь есть один момент. Да, для того, чтобы мы все сделали правильно, мы приводим формат ячеек к одному, к числовому. И число действительно знаков ставим 0. И теперь у нас один формат необходимо сохранить эти изменения и после этого ну, можно тут выровнять да после этого мы идем в раздел в меню данные и удалить дубликаты нажимаем удалить дубликат у нас естественно один столбец мы нажимаем ОК и теперь он нам удаляет все дубликаты оставляет только уникальные значения и теперь этот список нам годится для того чтобы загрузить любую рекламную систему но будьте аккуратны, потому что, допустим, Яндекс.Директ требовал, по крайней мере, загрузку номеров в формате 8.918 и так далее. Вот. Как это сделать? У нас будет отдельное видео. Но в данном случае нам необходимо привести их к одному виду и к загрузке в такие рекламные системы, как таргетированная реклама Инстаграм, таргетированная реклама ВКонтакте и Таргетированная реклама в системе MyTarget отлично подходит. Нажимаем ОК, и теперь у нас есть список. Что мы делаем? Повторяем то же самое. ctrl shift -Page up Копируем. И теперь мы можем либо копировать и вставить это в рекламный кабинет Facebook, в раздел индивидуально настроенной аудитории, база, да, база CRM, база клиентов, либо можем сформировать Сохранить прямо отсюда из Excel в txt-файл, либо создать новый txt-файл, называть его соответственно имени базы, копировать туда этот список, сохранить и загрузить рекламную систему ВКонтакте, MyTarget, либо в тот же самый Facebook. На этом все. С вами был Алексей Фстерцов. До новых встреч.